Всем привет, я Александр, Мы на канале Зашумим, и сегодня мы с вами поговорим о замене лент ремней безопасности. Причиной замены лент может быть несколько факторов. Первый фактор у вас вышли из строя ленты, они могли золотниться, потерять форму, испачкаться и больше их невозможно очистить. Либо вы решили поменять цвет в угоду салона, либо кузова автомобиля. Давайте рассмотрим технологию замены ремней безопасности на автомобиле BMW X5 в кузове F-15. Изначально в этом автомобиле были установлены ремни черного цвета. Меняем их на ремни синего цвета по желанию владельца. Нужно полностью раскрутить катушку, достать стопор, поменять его на, пришить его на новый ремень. Также не забыв установить сюда стопорное кольцо для защелки. В принципе, все технология достаточно простая, отработана уже неоднократно и на 100% безопасная